кучеренко здрасте андрей андреевич у меня начались раз, начало развиваться дальнозоркость что это значит в эзотерике спасибо большое за ответ когда ребенок растет то ребенок растет по принципу все интересно и когда ему все интересно то все пытается рассмотреть мой какая ручка видите ой какая ручка когда человек живет на протяжении своей жизни он с временем своей жизни обретает опыт и этот опыт начинает его тяготить то есть мне уже сложно и это да и это уже видела это я уже знаю и что я не видела солнца, не видела еще чего-то и это и приводит к тому что в дальнейшем развивается дальнозоркость то есть зачем вам рассматривать если вам не нужно и у вас отпускается зрение чего там не видели то в этом мире то чего вас может удивить то еще как начать Восстанавливать дальнозоркость и перевести ее так, чтобы нравилось. Начните рассматривать. Ой, как красиво, какая красивая, ой, какие красивые, ой, как нравится и так далее. Найдите тысячи в день идей таких, чтобы вас могло удивить и чтобы вам очень нравилось. Дальнозоркость исчезнет.